В главном меню нажимаем кнопку «Чарт». В менеджере инструментов есть вкладка «Избранная» для быстрого доступа к выбранным активам. Во вкладке «Все инструменты» можно выбрать биржу и необходимый актив. Первым в списке идет контракт «Континиус». Ниже идет каждый контракт по отдельности. Для добавления в «Избранное» необходимо нажать на звездочку справа от инструмента. Если вы хотите совершить сделку не на текущем ликвидном контракте, «Континиус» не подойдет. Continuous отображает контракт, на котором самый большой объем торгов. Также на нем происходит склейка предыдущих контрактов для доступа к истории. Как только объем торгов станет больше на другом контракте, он станет активным в «Континиус».